Всем доброго времени суток. С вами Каттамхали из седьмой на Хемельздорфе. Ну, наверное, самая, да не наверное, а точно, блин, самая удобная карта для игры на тяжелых танков. Здесь от арты вероятность получить чемодан гораздо ниже, прострелов все-таки особо нету. Ну и вообще играть очень удобно. Есть много позиций, да, где вести вот такую позиционную перестрелку, там пряча корпус, играя от башни, тем более из седьмой. Как раз для этого подходит как нельзя. Лучше, чем многие другие танки, по крайней мере. Вот так частенько бывает. Садишься на какой-нибудь тяжелый танк и думаешь, блин, закинул бы меня на Химмелис А тебя, бац, и песчаная река, три артиллерии, и, и все, играть вообще неинтересно сразу. Я как-то два раза подряд попал на эту карту, на Type 5 Heavy, к примеру. Удовольствие, я скажу, еще то. Да, и при этом садишься на арту и попадаешь на Химмельсдорф. <laughs> Бывает и так. Так, игрока у нас, кстати, сегодня зовут Алой-13. Как-то быстро здесь удалось взять горку, но зато противники там большой такой партии целых четыре танка проехали через банан. Некому там было, по-видимому, обороняться и с седьмой возвращается. Ну здесь зато можно Понакидывать внизу столько народу Он еще и Маус 7 седьмой решает сосредоточиться на Т-62 Тоже противник весьма опасный Ну и убить его проще и быстрее, чем Мауса того же А счет уже становится 4-7 там Т110Е3, походу, в с союзником там. Ну и седьмой отсюда так неплохо понакидывал. Уже три или четыре пробития подряд. Вот не успевает здесь перезарядиться. Тут вот, вот, аккуратно надо, аккуратно, а то можно и вниз так скатиться. Одна, как вот так получилось? У объекта 257 одна, одна единичка прочности. Он чертовски везучий парень. Счет 7-10. Все, закончил везение 257-го, добирает его 110-й. Счет 7-11. Хотелось бы сказать, все пропало, но наш сегодняшний герой на ИСЕ-7 так не думает. Вот здесь есть возможность все-таки там как-то выцелить. А, успел там уже в догоночку куда-то в краешек зацепить и нанести урон. Все, как-то немножечко события так подуспокоились. Минус один союзник Тут же минус один противник Счет 10-12, втроем против пятерых Казалось бы, вроде ничего страшного пока что По прочности, ну, вражеская команда немножечко получше здесь поторопился ИС-7, промахнулся, пытается обратным ромбом танкануть. Еще и спереди противник. Такой, такой в тиски зажали ИС-7. Ну, исай 7 так просто не возьмет. Остается всего 359 единиц прочности удается добрать одного из противников. Чарфутур скоро перезарядит свои барабаны. Отлично получается, еще альфа проходит там 552 единицы урона Гриль остается шотным Можно не дать ему уйти, успеть, если повезет Да, Гриль отправляется тоже в ангар Уже третий фраг, счет 12-14 Где теперь этот барабанчик угадай? Тут как повезет, не повезет, с какой стороны он на тебя выйдет. Заедет с кормы, все пропало. Да, как-то неожиданно, конечно, с Чарфутуром получилась развязка. Вот этот вот эпизод. Поджидал он тут ИСА-4, начал убегать и в итоге не успел. Тут практически с вертухана так сразу выехал и... 704-го много прочности конечно надо быстрее откатываться прятать корпус успеет успевает этот седьмой корпус свой спрятать Как-то 704-й сам себя перехитрил. Хотел заехать сбоку на ИСа 7-го. ИС 7 его сразу ставит на гуслю. По-видимому, ремка на КД. Как-то прям так легко играючи разбирается с еще одним противником. Выезжает тут Ягтигр. Эх, развернуться бы не очень удобно. пробить остается 7 минут ну быстро так в этом бою достаточно развивались события ну а что хочешь карта маленькая ну, хотя это тоже не факт да иногда на больших картах события развиваются тоже еще гораздо быстрее даже char ну, futur еще служил хорошей службы здесь су 7 конечно у як здесь никаких шансов Попробуй здесь эсай седьмого пробей. Он там весь спрятан. Мне кажется, уже можно ближе не подбираться к Ягдтигру. Оба, оба переживают, хотя Яг Тигр как-то в этой ситуации прочности больше, чтобы уничтожить Ису 7 надо два два пробития. Вот есть одно есть. Да не настолько быстрый все-таки Яг Тигр, ворочается медленно и с Седьмой без проблем уничтожает еще одного противника это